здравствуйте дорогие друзья на связи Ростислав Францкиевич. и в этом видео я хочу вам показать алгоритм действий пошаговую стратегию заработка на микрокредитовании в обновленной компании WebTransfer Итак, главный наш основной счет это WebTransfer DebitCard для того чтобы эффективно его развивать и зарабатывать, нам необходимо брать кредит на арбитраж. А для того, чтобы взять кредит на арбитраж, нам нужно самим взять займ гарант. И мы, соответственно, получим кредитный арбитраж в три раза больше наших взятых займов гарантов. В трансфер э, дебит счет нужно пополнить тогда это будет эффективно это будет эффективный заработок и тогда будет обеспечение под займ гарант и соответственно мы сможем взять кредит на арбитраж пополнить это нужно сделать быстро и это очень выгодно итак для того чтобы взять займ гарант Нужно зайти на биржу. И здесь мы выбираем счет. Кстати, можно брать займы гаранты, а также брать на них кредитный арбитраж с трех счетов. Это сердечный счет. С вебтрансфер визы можно брать и вебтрансфер 9. В данном случае меня интересует вебтрансфер 9 тип выбираем гарант берем займы гаранты на три дня под 1,4 процента взять кредит оформить заявку без прохождения теста выбираем процент дебет подтвердить и поделимся в соцсетях в частности в фейсбуке мы получим бонус 20 долларов поделиться поделиться и отправить вы получили займ берем следующий таким же образом взять кредит Оформить заявку без прохождения теста. Выбираем счет и подтвердить. Поделиться. Поделиться. Отправить. Так, берем следующий. Взять кредит. счет подтверждаем поделимся в фейсбуке это третья заявка ну и я не буду вас томить пока останавливаю видео так отправить пока не возьму 10 заявок по 100 долларов итак я взял займов гарантов на сумму 1000 долларов под обеспечение своих собственных средств сейчас мы идем и берем кредит на арбитраж каждому желающему может быть предоставлен кредит на арбитраж для выдачи займов в собственные гаранты до 30 дней с возможностью пролонгации до 40 дней на сумму в три раза превышающую размер полученных займов Гарант по 0,5%. Вот в данном ситуации мне дают 3000. Срок, естественно, три дня. Я брал на три дня. Процент 0,5. Отправляем запрос. Вы получили кредит на арбитраж. Отлично. Сейчас у меня на кошельке следующая сумма. Как мы видим, теперь у меня уже 5085 долларов, из них 4000 это займы, 1000 займа гаранта и 3000 кредита на, на арбитраж. Идем во вкладочку вложить и сейчас мы раздадим наши деньги. Выбираем счет, вот, трансфер дебет и я буду раздавать по 100 долларов на сумму три дня и процент все таки попробую поставить под 1,5 гарант и есть у меня такая вкладочка видите отчисление с секрет многие очень жаловались, что у них деньги перевелись в секрет, а на самом деле это очень очень выгодная внутренняя валюта в трансфер у меня этих секретов достаточно и обратите внимание вот я ставлю отчисление секретов и видите, получается не 50, как было. Всего лишь 29,5. И все деньги, всю прибыль я получаю непосредственно. 104,5 доллара. Все, отправляем заявку. Создадим 10 копий. Подтверждаем. Мне уже нравится вот, трансфер. Сейчас повторяем наше действие, выбираем счет на трансфер дебет, сумму 100 долларов, срок 3 дня, процент 1,5. Займ гарант, отчисление с секретов, конечно, тем самым все деньги я забираю себе, всю прибыль, отчисляю 29,5% вместо 50% секрет Отправляю заявку и выбираю 10 копий мне уже нравится веб-трансфер и снова повторяем те же действия выбираем веб-трансфер дебит счет свой 100 долларов срок 3 дня процент 1.5 Гарант и отчисление с ЦКРЭЦ. Отправить заявку. И выбираем 10 копий. Снова выбираю счет. И последнюю тысячу. 100 долларов, срок 3 дня под 1,5%. Отчисление с секрет. Отправляем заявочку. И выбираем 10 копий. Подтверждаем. Итак, дорогие друзья, я сделал все заявочки. Вот они здесь во вложениях они выставлены, когда они станут активными, и кстати сейчас можно еще и удалить, например, если долго не будет браться процент 1.5, придется его уменьшить до 1.4, но это я сделаю не раньше, чем через 2-3 часа. Как только они станут активными, наши вложения перейдут из кошелька во вложение и здесь отобразятся. Через 3 дня, обратите внимание, я получу с каждого из своих займов а их 50 по четыре с половиной доллара несложно посчитать какую прибыль я буду иметь потом погашу соответственно займы гаранты и кредитный арбитраж это сделать нужно обязательно и сделать это нужно вручную вот через три дня 21 января я это сделаю вот таким образом дорогие друзья берется кредитный арбитраж и достигается эффективность заработка на микрокредитовании в обновленном проекте UpTransfer. все работает замечательно выводы я вам уже показывал в предыдущем видео присоединяйтесь в мою команду я работаю со своими партнерами в скайпе в режиме демонстрации экрана расскажу помогу отвечу на вопросы которые остались непонятны на этом я закончу свое видео с вами на связи был Ростислав Франскевич, желаю вам эффективного заработка в этом проекте и до новых встреч.